Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях музыкант телерадиоведущий Павел Русский. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы здесь сегодня собираемся вас немножко чуть-чуть повеселить и обогатить знаниями, но а там уж как пойдет. А там уж как пойдет. Я вас представила. В первую очередь музыкант, далее телеведущий и радиоведущий. Да. А как вы сами себя позиционируете? Что на самом первом месте? А, я все-таки, наверное, на первом месте я музыкант. Потому что я всю жизнь занимаюсь музыкой. Это лет, наверное, ну, ну, если не брать два класса музыкальной школы, которые я не закончил в свое время, то я в любом случае всю жизнь занимаюсь музыкой. Я разные там какие-то работы у меня были, разные специальности образование, там, никак не связанное с музыкой. Но музыка я занимаюсь всю жизнь. Поэтому я, все-таки, наверное, музыкант в первую очередь. А потом уже все остальное. Давайте сразу же, не откладывая в долгий ящик, что-нибудь послушаем. У вас очень классная музыка, и потом продолжим уже разговаривать о вашем проекте. Да, спасибо большое. Ну, и начнем с песни «Следы». Она такая у нас для проекта. Адам Смит, который я представляю, собственно, является ну, одной, одной из главных. Ты в грязный вчерашний сне, Чашка кофе шестая почти успех За толпой толпа в стороне от всех Тебя нет среди них, среди тех и тех Я уже не пытаюсь тебя спасти Я почти перестал делать глупости Всем сказал, что давно уже отпустил Попорол письмо. Забрал, прости, этой ночью упущен последний шанс К сожалению, мы знаем все про нас Все по кругу уже сорок первый раз Под ногами снег, слов и фраз На просвет от весенняя, будто меня, До весны еще годы четыре дня Я уже не прошел, не покинь меня Я боюсь не замедлить падение И там, где ты пройдешь Останутся следы Кругами на воде, и я смогу найти тебя по тем следам практически всегда, практически все, практически всегда. Ты не найдешь но из уст я не усвюю, поэтому в этом городе сложно разбить грусть Для все чувства пластмасса на свой вкус Я уже не пытаюсь опять взлететь Чуть 38-я попытка смерти обмануть сбежать не попасться в сеть окно плотно зашторивать, если свет Может что-то что получится поменять Если что и на что я смогу понять Обещу среди серых четыре дня У тебя припрятанных для меня Я оставлю записку на Строк. Может кто-то сможет, а я не смог И последний раз, выдыхая смог Я пройду одной из своих дорог И там, где я пройду Останутся следы Кругами на воде И я смогу найти Тебя по тем следам Практически все на и я смогу найти тебя по земле Ну, примерно вот как-то так, да. Очень классно. Так позитивно, прям, настраивает сразу же. Музыка, это вообще ваша жизнь, это сразу чувствуется с первых аккордов. И в 2016 году вы запускаете ваш проект, который называется «Адам Смит». Работаете вы в жанре, в жанре поп-рока. Mm -hmm. Это да. такая у вас всегда мощь, очень много эмоций. Здесь и романтика, и лирика, и какой-то юмор, и все это у вас... Прям так очень гармонично замешано. Спасибо, да, надеюсь, что где-то Расскажите, получается. пожалуйста, о вашем проекте. Ну, собственно, проект Адам Смит — это такая квинтэссенция всего того, что я делал за всю свою жизнь, именно как, как музыкант. Потому что я занимался и попсовыми разными проектами, и какими-то даже там был период, когда я писал и выступал в жанре Попсовый шансон, наверное, да, он да -да -да. так звучит. Да. Ну, не блатное. И любя всю жизнь именно рок и такой вот, ну, поп-рок. То есть не такой не очень тяжелый, не очень андеграундный, я в какой-то определенный момент я психанул, я забросил абсолютно все проекты параллельные. И начал заниматься именно тем, что мне нравится больше всего, а это именно. Поп-рок рок такой, пост, даже пост-рок, если будет угодно. И была написана как раз именно песня ⁇ Следы ⁇ Мы ее записали с моим другом, с барабанщиком группы 7B Андреем Каталкиным. И как-то вот с этого момента и пошло. Именно пошел сам проект. Название появилось чуть позже. Начали появляться музыканты, которым тоже интересно было поиграть вот что-то подобное. И потихоньку-потихоньку начали заниматься именно вот, вот этим направлением, отбросят все остальное. Это вот ну, так, так, если вкратце рассказать о проекте Адам Смит. Название Адам Смит, оно чуть позже родилось. У нас были, как обычно, метание эксперименты, мы долго искали что-то, что может отражать как-то суть нашего Да, да, проекта. да, необычное название. Почему такое? А выбрали англоязычно точно хотели сначала что-то очень простое и нейтральное, но именно такое англо англопроизносимое, чтобы немножко нивелировать мою фамилию, потому что фамилия русский, она как-то людей сразу автоматически настраивает на какие-то русские, народные, русские песни. народные да, да, песни. ну что-то вот да такое но э, на самом деле это же не так, и э, ничего общего мы не имеем с русским народным творчеством. И для того, чтобы как-то скомпенсировать, вот это было принято название, такое вот принято решение, англоязычное название взять. Ну, сначала думали э, что-то типа э, а, э, «Джон Смит», ну то есть это такой вот, не трак как Иван Иванов, там, э, ан англоговорящих жителей планеты. А потом э, вышло так, что мне напомнили о существовании вот этого изобретателя современной экономики, Адама Смита. И я подумал, что ну, Джон Смит, наверное, как совсем уже никак. А Адам Смит, ну почему нет? В принципе, достаточно э, умный был мужик, может быть, как-то вот на, на это я ориентировался. Хотя, мне кажется, я к названиям отношусь достаточно просто. И по мне, вот, главное, чтобы не, не замыливало ухо название. Вот чем проще, тем оно как бы лучше. Наши вот эти сейчас современные переименования там, во всякие там э, слышные точка», там вот эти вот, ну там прочее, они, они меня, конечно, с одной стороны э, ломают, как человека высокодуховного, а с другой стороны, как человека попсового, такого попсового рокера, они меня даже радуют. Ну, тупость с одной стороны, а с другой стороны, ну, зато, зато не замыливает ухо и не заставляет слишком долго ломать башку. А классный хорошо. принцип. Да, да, это принцип, которого, которого нам всем порой не хватает. Да, порой не хватает. Павел, а где можно вас послушать вживую? В живую сейчас после пандемии выступаем достаточно редко, потому что немножко рассыпались вот эти цепочки и регулярность выступлений. Но это опять же проще всего подписаться либо на мою страничку ВКонтакте, либо там в Запрещенной сети в Российской Федерации, все знают, о чем я говорю, и следить там, потому что достаточно спонтанно иногда куда-то приглашают попеть, и, собственно, еду и пою, иногда мы это делаем целым составом, иногда вдвоем с моим партнером, с барабанщиком проекта Адам Смит, и с продюсером проекта Адам Смит, это Евгений Цельтнер, это мой бессменный партнер проекта, а иногда это делаю. Сам просто под гитару еду и пою. Ну, в общем, за афишей лучше следить в соцсетях. Она динамичная, и поэтому так проще сделать. Вот я сейчас даже вот на памяти, если не лезть в телефон, я, я где-то выступаю в воскресенье, а где не помню. и Я поэтому... Ну, так вот проще лучше проще подписаться. И мне будет приятно, и слушателям нашим удобно. Так что, уважаемые слушатели, вы услышали, что можно подписаться в соцсетях, и вы будете знать где можно будет услышать Павла в ближайшее время? Да, ВКонтакте это страничка. Я сейчас сориентирую. Вконтакте это страничка проект Адам Смит. Она, собственно, так называется, и это вот самое такое оперативное место, где можно всю информацию получать. Ну у вас же много всего на вашей страничке Павел Русский. Да, можно, да, но Павлов русских, которые ко мне нет. вот там один, правда? ВКонтакте, да, две страницы, они, по-моему, все ваши. Нет, ну Павел Русский, она одна страница моя, какая-то вторая уже, наверное, не моя. Но тем не менее, можно найти, там, в принципе, на аватарке я, поэтому узнать меня несложно. Просто был какой-то определенный период, когда фейковых страниц, не моих лично, а просто вот где написано Павел Русский, было очень много. Я поэтому всегда как привык этот народ ориентировать, чтобы люди не путались, что называется. Но тем не менее, да, если ищущий, да, обрящий, в общем, в этом найти можно. Вот это абсолютно правильно. Давайте вас послушаем еще. Да, ну давайте, я Позитивная. спою. Позитивная. Да, песню Тучи Питера. Ведь как будто сегодня суббота, А между прочим сегодня среда. Ты на свидание, а я на работу, И с неба снова течет вода. и Я с похмелья, а ты от гучи, Вот-вот столкнемся глаза в глаза. Из Ленинграда привозят тучи На Петербургский Московский вокзал. Сейчас случится, я не смогу пропустить поворот. От твоих вверх слетают птицы, А мне вода затекает в рот. И я не лонок, и ты не лучше, Я клянусь, что тогда не знал. Из Ленинграда привозят тучи На петербургский московский вокзал. Из нас поселились на зло и навечно И мы заводим котов соседей Мы смотрим вдаль и не смотрим вперед И в перерывах мы дружно едем Туда, куда нас никто не зовет И я готовлюсь на всякий случай Забыть, кто первым тебе рассказал, что Из Ленинграда привозят И навечно Последний вечер уже на исходе И мы сжимаем в руках ножи Как и соседи, и на взводе Смешались кучу букеты лжи Я вижу, ты снова знаешь, как лучше Но, к счастью, я безнадежно устал «Приходите к нам еще!» Мне всегда очень интересует, с чего все начинается. Вообще меня интересует... Мы же все родом из детства. Вот откуда все это? Откуда у вас пошло это увлечение музыкой? Ну, на самом деле, здесь вот спасибо моей матушке, дай Бог здоровья. Она э, всегда дома у нас была музыка. А, именно ну, музыка в записи. Тогда еще были пластинки, был проигрыватель, э, какой-то маяк какой-то там, а, если, если меня память не изменяет или юность, не, не, не помню. Но пластинки были всегда, и причем музыка была достаточно хорошая, несмотря на то, что у меня э, матушка никогда не диссидентствовала, но э, был всегда Высоцкий, был Абазинский, были прекрасные э, пластинки с великолепными советскими аудиосказками, которые э, я до сих пор считаю, что это вот в, плане, О, да. в плане аудио это одно из лучших, что было сделано. Э, и вот эта музыка, она всегда... Она всегда была, она всегда звучала. И для меня именно слушать эту музыку доставляло всегда огромное удовольствие. И, видимо, благодаря вот этой наслушанности я как-то стал в какой-то определенный момент проявлять интерес уже к музыкальным инструментам. сам по доброй воле, что называется, по собственной глупости записался в музыкальную школу добровольно. А, ну, правда, не сдюжил, потому что выбрал себе в специализацию аккордеон, а уже здоровый, зараза, и, а я маленький. А, и неудобно, тяжело, я уж там туда-сюда еще меха там надо разводить, ну неудобно. И я в какой-то определенный момент потерял интерес. То есть, когда каждому музыканту в становлении его, как музыканта, приходится впахивать. Долго, упорно, трудно, а я не люблю впахивать, я ленивый до ужаса. И в какой-то определенный момент я потерял интерес к инструменту, потому что я понял, что надо пахать. Надо учить, и даже одно дело там с инструментом заниматься, это одно, а э, учить сарфежу, учить ноты, в этом во всем при придется разбираться. А вот это вот не про меня. Я такой в этом отношении спринтер. То, есть я, то, что у меня за пять минут или там за да, полчаса не получилось, я тут же теряю к этому интересу и бы ну, до свидания. И я перестал просто ходить в музыкальную школу, откуда был за это отчислен за непосещаемость, соответственно. И потом, уже спустя какое-то время, когда уже в подростковом возрасте, когда были уже магнитофоны, тогда тоже было очень много музыки. У нас, я вот сейчас как-то обращаюсь мысленно туда в те годы, и с удивлением для себя обнаруживаю, что та Галимая совершенно сумасшедшая попса, которая тогда заполонила Наши эфиры и палатки с магнитофонными кассетами, она-то была достаточно неплохой и делали ее люди с достаточно хорошим таким образованием, с хорошим бэкграундом музыкальным и даже несмотря на все вот эти, ну казалось бы сейчас достаточно дикие Проекты такие, как там тот же мальчишник, там вот этот один из первых. О, проект, да, музыканты там достаточно грамотные над ними работали, ну то есть именно саунд-продюсер, музыканты, там группа Кармен та же самая, тоже там э, и тот же э, Богдан Титамир, который совершенно сумасшедший просто сейчас выглядит, как сумасшедший дядька, он достаточно неплохой музыкант и саунд-продюсер. Э, и э, Лемах тоже он очень грамотный музыкант, хороший вокалист. Я, я когда-то, когда-то, вот, когда для себя я мир рок-музыки уже после всей вот этой попсы Галимы открыл, я подумал, думаю, господи, какая-то отвратительная попса, просто низкосортная, отстойная, потому что рок-музыку я для себя открыл, ну, по большому счету, с группы Scorpions, и потом как-то подвалилась группа Queen. А там, конечно, ну Лемах на этом фоне сразу тускнеет сильно. А сейчас, вот если не брать именно в сравнение, а просто брать в отвязке, проекты музыкальные, даже девчачьи вот эти вот всякие там комбинации, там прочее, прочее, музыка потрясающе писалась для них. Даже для Ласкового Мая, который я по рок-н-ролльной юности просто люто ненавидел всей душой, я сейчас понимаю, что очень-очень грамотные композиторы работали. Вот сейчас, кстати, недавно умер один из композиторов, который написал, собственно, «Белые розы», не помню, как зовут, к сожалению, но, что называется, уважаю. И в какой-то определенный момент ты начинаешь это все пытаться воспроизводить. Начал я свою ну, второй заход в музыку с барабанов. Я пошел, тоже сам записался в какой-то местный кружок. Почему барабаны? Эм, потому что барабаны — это всегда магия. О, И, да, мне, о, как, да. мне как музыканту было понятно, как работают другие музыкальные инструменты, потому что ну, я два года все-таки отучился в музыкальной школе, мне было понятно, как устроена гармония, мне было понятно, как работает фортепиано, мне было понятно, как устроена даже басовая линия, потому что когда ты учишься играть на аккордеоне, ты неизбежно осваиваешь басовую линию, ну то есть басовый музыкальный ряд. И мне это было понятно, а барабаны непонятно. Ну, то есть, как вот эта магия происходит. Это было непонятно и жутко интересно. А так как я, несмотря на то, что я ленивый, я при этом еще достаточно любопытный. И мне почему-то захотелось разобраться именно с э с барабанами. Я при помощи велосипеда и двух палок, там же такая сидушка мягкая, и, вс и куча всяких вренчащих на велосипеде штук. Я как-то ну, начал сам пытаться сымитировать какую-то барабанную партию первую понял, что это непонятно, но интересно, пошел, записался в кружок. И вот так, собственно, я, с барабанов я и начал. А музыку-то какую слушали в подростковом возрасте? Ну как вот... Слов... сказали, Queens, Да, но это уже было немножко позже, то есть это после того, как я уже начал увлекаться музыкой как таковой. Я, скажем так, к року я пришел благодаря тому, что я уже к этому моменту играл на гитаре. А вот до того, как ночью, ну, вот, вот в период барабана, я слушал вот эту всю попсовую историю. То есть это технология, Кармен, там, ну и прочее, прочее. То есть, ну, не совсем там люди попсовые, но все равно какие то Ну, такие... Богдан Стамир, наверное. Это ну, а очень... туда да, он тогда еще в Кармен был, они вместе еще а, были тогда. Ну, да, да, да. А, и, собственно, вот это я и слушал. Ну и плюс то, что продавалось, то, что звучало из э, телевизора на тот момент. Ну, наших всех. Да, да, да, да, да, да. То есть ну, тут все классически. А вот потом, уже когда я начал осваивать гитару, вот тогда мне стало интересно немножко другая музыка, то есть ту, э, та музыка, которую можно под, под гитару на лавочке играть вечером, а эта музыка уже такая, то есть это барды пошли там вход дворовые песни какие-то, то есть чуть усложняться все началось. Но гитара то у вас уже появилась в каком возрасте в вашем сознании? А, ну вот она даже не в сознании появилась, она появилась у меня как физический объект. А Просто дома гитара, предмет. Да, угу. да, да. да И э, что-то мне там показали, пару аккордов один, я какой-то там сам додумал уже по, по логике. И я, кстати, именно тогда я начал сразу писать, потому что э, знаний и умений на гитаре, чтобы повторять что-то чужое, не хватало, поэтому пришлось придумать что-то самому. И так вот, собственно, я как-то параллельно, э, учась играть на гитаре, я параллельно учился писать сразу. То есть я писать начал прям почти вот, вот-вот, параллельно. Хотелось бы пока не уходить с темы детства. Меня всегда очень сильно трогает эта тема. И э, ваше детство прошло в городе Волжский, Волгоградской области. Каким оно было? Э, ну, это одна часть детства, потому что были тогда... Это как раз вот стык, это 79-й год моего рождения, да, и 90-й, это вот один период. А, это как раз именно Волжский но параллельно мы всегда ездили к родственникам в деревню, это тоже в Болгоградской области, станет так такое очень на самом деле место, ну не то чтобы сильно известное, но оно, скажем так, достаточно значимое. Там снимался фильм «Они сражались за Родину», и там Василий Макарович Шукшин умер как раз во время этих съемок. И даже многие москвичи и богема киношная тех времен, они знают это место, потому что каждый год там проводились шукшинские дни в сентябре, и они туда всей толпой приезжали. И, там, вот, и дети, и жена Василия Макаровича, и прочие-прочие там артисты. я это все к чему? К тому, что в эту деревню мы приезжали каждое лето с мамой, и большая часть детства у меня как-то ассоциируется все равно вот именно с этим местом. Потому что, ну, город, ну, город он и город. Это садик, это школа, это квартира, это какие-то там редкие вылазки куда-нибудь, потому что, ну, все равно это такое место асфальтовое. А вот именно деревня, даже до переезда окончательного у нее, она у меня вот как-то она у меня все равно про детство. И какое было детство, детство ну было... какие-нибудь самые яркие воспоминания, понимаете, что-то такое, эх. Самые яркие воспоминания, у меня с этим, наверное, как то а, проблема, потому что я, я не помню из детства никакой по сути конкретики. А, так бывает. Я спрашивал специалистов, они говорят, это нормально. А, и, и, пожалуй, именно как раз вот самые яркие ощущения, это вот поездки в деревню летом. А, то есть там река там озера там совершенно какой-то другой мир у меня по сути вот пока мы жили что у меня там было ну пару э, таких близких друзей э, детства э, с кем там связь прервалась и как-то вот оно само отвалилось. но основное количество друзей знакомых компании там вот это прочее прочее веселухи всей она происходила именно в деревне и вот с детства у меня почему-то деревня ассоциируется прям вот больше, чем даже, чем волщи, потому что, ну, как-то вот там, там ярче, наверное, были воспоминания. Ну, вот детство, наверное, вот из этого состоит. Из немножко города, из рутины, и из такого какого-то бесконечного праздника и счастья, когда наступало лето. Но детство еще состоит из нашей семьи, наверное. Как, какая у вас семья? Расскажите, пожалуйста. Ну, семья на тот момент, она была тоже такая на, на две части разделена, потому что э, воспитывала меня мама одна, и как бы всю ту часть, которую мы проводили в Волжском, мы как бы вот так вдвоем, по сути, да, э, семья из двух человек, я и мама. А когда приезжали в деревню, да, там действительно там тетушки, там дядюшки, там бабушки, дедушки э, и прочее, прочее, и. Ну, мы, по сути, вот как-то ближе всего взаимодействуем, с... взаимодействовали с бабушкой, которая сейчас на данный момент уже в Небесное скончалась, это мамина-мама, ну и вот с ближайшими родственниками, с ее детьми, да, то есть с моими дедями и тетками. Семья, сложно сказать, мы.. Вроде бы как достаточно близкие родственники, и мы достаточно близко общаемся, но вот так вот, чтобы сказать, что мы прям вместе были всегда, такого нет. У нас как-то... Мы же казаки донские, а казаки, они очень закрытый народ эмоционально. Они горячие, конечно, все такие парни, там и, и девчины, кстати, тоже, потому что... Э, то такая генетика у нас вспыльчивые такие вот неуравновешенные, но эмоционально очень, очень закрытые все. И это вот как раз вот я сейчас понимаю, что на примере моей семьи это очень яркая как раз иллюстрация. То есть мы такие немножко все сами по себе. Чему вас научили ваши родственники, мама? Вот как школа. Школа нас учит учиться и коммуницировать. Да? Вот семья нас тоже всегда чему-то учит. Меня в детстве, мне кажется, научили больше всего ответственности. вот что надо нести ответственность за свои какие-то поступки. Чему вас научила семья в детстве? Семья в детстве меня научила тревожности и гиперответственности, вот если мы об этом говорим. А Потому что было такое время, когда действительно было тревожно. Тревожно было всем. И взрослым, и детям. И как раз именно вот, вот с этим мне приходится работать до сих пор, скажем так, с, э, с этими аспектами моей личности, именно с тревожностью, потому что, ну, действительно, это были, пожалуй, э, такие, ну, самые сложные за последние, там, 40, там, 50, может быть, лет времена. И гиперответственность, опять же, по той же причине, потому что, э, э, ну, по сути, вот такой месседж, что ты, там, отвечаешь сам за себя, и э, в первую очередь, и потом за всех остальных, а потом уже когда-то там в пятнадцатый какой-то там в пятнадцатом ряду слева ты можешь что-то для себя делать, да, то есть ну, какие-то свои преследовать интересы. К сожалению, мне проще сказать, чему меня не научили. Меня не научили легкости бытия. Вот, вот, вот. Мне кажется, это вообще присуще нашему с вами поколению. Да, и это, к сожалению, правда. не было просто. Да. Вокруг. Ну здесь спорный вопрос, потому что легкость бытия, она же не зависит от самой легкости бытия. В разные времена люди по-разному воспринимают свою жизнь. И я, например, знаю примеры, когда люди в более тяжелых условиях жили, но при этом были счастливы и были радостны. Не было безысходности. Была вера. А вот в тот Период, самый главный бич того периода, это не, тя не тяжесть бытия, а отсутствие веры, безверия. Вот тогда царило безверие. Не было понимания, что будет дальше, куда мы придем, будет ли что-то хорошее, или будет опять плохо. Вот безверие, это самое страшное, что было в то время. И тяжесть бытия, которую нас научили, она именно от безверия произошла. Вы, наверное, говорите о том возрасте, когда вы еще были подростком, я так понимаю, Да, по ну, Да, это как раз вот да, стык там Советского Союза и Новой России. Это как раз, да, вот подростковое... Где-нибудь 92-96, да, наверное, 90, годы? Да, вот 92 й да. Угу. Как же выходили вы из этой ситуации? И удалось ли вам потом найти эту самую легкость бытия? Нет, я до сих пор ее ищу, к сожалению или к счастью. Ну, к сожалению, я до сих пор ее ищу. К счастью, я понял, что ее надо искать. Я понял это не сразу И достаточно долго я шел именно к сознанию Что именно эта штуковина мешает мне жить Ну отсутствие вот этой легкости О, да. Я не могу похвастаться, что я хотя бы там на йоту приблизился к этой легкости Но по крайней мере я вижу путь Я вижу путь, я вижу цель И видение цели как раз мне дает ту самую веру, которой не было тогда А это уже кое-что Подытоживая тему такого детства и того периода, можно какую-нибудь нам песню? Не знаю, может быть, про родные места или про детство? Или... Я в этом отношении, наверное, разочарую. Я не особо пою песни про... Про, да? Да, песни про, потому что э, для меня в этом отношении как-то это, это что-то, что... Не имеет сюжета. Не имеет сюжета, mm -hmm. да. И, ну... А про легкость бытия? Мне кажется, у нас <связано> они как раз <связано> песни-то об этом именно и есть. <связано> Хорошо, на ваш выбор, <связано> конечно. <связано> да, песни-то на самом деле тематические у меня какие-то есть. Ну, я единственное, я их не помню, потому что у меня более 300 написанных песен. Каждую песню <связано> приходится, если да, если какая-то песня именно об чем-то заранее, то каждую песню приходится вспоминать, <связано> что называется заново учить, потому что ты. Забываешь чисто физически. Ну, понимаете, почему такой да. вопрос? Вы говорили про деревню, да. про понимание родины. А вдруг у вас там про травинки, про росинки, ага. про деревца, Были леса. Были у меня такие песни, но я говорю, это было достаточно давно. Я спою другую песню. Хорошо. Я спою песню, да, конечно. которая вот, ну, больше, наверное, про именно про, про, про веру. Хотя песня такая частично хулиганская. Ну, я думаю, что она в концепции нашего проекта хорошо уплотнится. Если прямо с утра не в мастер Не сложилась и не задала. Бестолковая эта жизнь, Продержись, мой друг, продержись, Души стали какого, в мире честно от дураков, Ты на всех от собака зов, Ты себя так и не нашел, Но будет лето, и все будет хорошо. Жена, и только тещу тебе верна Ладно скроем, но плохо сшито. И это вот и телефон молчит Если выход лишь там, где хоза А ты хочешь да, наоборот Прекладай ночлег и стул Только ты туда не пошел. Будет хорошо, будет лето, и все будет хорошо, будет лето. Разум бродит почти во мгле, и ты хотел бы жить на луне, И честным быть и не пить вино, но даже этого не дано. Ой, ты находишь пятьсот причин, Почему ты всегда один? Все вокруг пляжу, калыжок, И всё культуры электрошок. Но будет лето, и все будет хорошо. Итак, вы учились в Волгоградском училище искусств по классу режиссуры массовых мероприятий. Да, я массовик-затейник. Вот, вы массовик-затейник. Но в 2006 году вы начинаете работать в Волгограде на радио Вето. Да, ВЕТА. Да, да, да, ВЕТА. А потом на ретро-ФМ. Да, я работал как звукорежиссер на самом деле тогда. То есть я, это был тот самый период, когда я еще картагал вот мало кто верит но до 27 лет я благополучно говорил букву r вот так и было у меня все хорошо я не думал мне о карьере не ведущего не ни... ну то есть я пел конечно ну так вот в французским таким произношением открытые источники утверждают что вы делали интервью Открытые источники, это те самые источники <смех>, доверия, к которым э, ценится примерно где-то в пару, в пару монет, не больше. Но я делал интервью э, в том плане, что я, я их проводил. Но сам, как именно как творческая единица, я не появлялся нигде со своим голосом, потому что ну, я до сих пор убежден, что телерадиоведущий не должен картавить. Ну, это как, как бы, извините, телерадиоведущий картавый, если так, таковы есть, а, а также блогеры, а также там, ну, прочие вот эти вот люди публичные, ну, если нет ну, чисто физиологических каких-то ограничений по этому вопросу, то ну, картавость надо переучивать. Я убежден. Как вам удалось? Я психанул. Я как звукорежиссер и как режиссер дуближа и озвучивания работал с дикторами, и они были разные, как были хорошие, были не очень, и я добиваясь конечного результата, на который я был сориентирован условно работодателем или заказчиком. Я им очень детально, дословно, там, вот в ролях, в лицах показывал, как надо начитывать текст. Ну, там, допустим, там вот условно там, э, там. Прямо сегодня, прямо сейчас, в нашем замечательном уютном кафе Уют вы можете, и а, а, прямо сегодня, ну, такое вот.. Э, и я вот это, нет, не так, нужно прямо сегодня, прямо, а вот это вот прямо, оно как бы, ну, не давало мне. И потом, в конце концов, я думаю, господи, столько людей всяких разных зарабатывают деньги тем, что делаю, по сути, я. Ну, то есть я, я же слышу, как это делать, я знаю, как это правильно подавать. Почему я сам этого не делаю? Потому что я картавлю. Я пошел к своей знакомой, она логопед, она в 22 года. Мариночка Гаврикова тебе привет отдельно от меня. В 22 года имела две монографии по логопедии. Ну, вот, вот, человек богом обцелованный в логопедию, прямо вот в самый центр. Да-да-да. И я говорю, слушай, что со мной не так? Я безнадежен, мне может что-то там подрезать, надо отрезать. Она говорит, нет, нормально. это все нормально. Ну, ты просто как бы, говоришь букву «Р» по-другому, не так, как мы все остальные. Я говорю, а вы как это делаете? Он говорит, как букву «Л». Я что, серьезно? Он говорит, да. Я говорю, правда? Она говорит, ну, смотри, все, она мне показала, я пошел домой, и две недели я переучивался, ну, а потом еще, наверное, где-то, ну, год ставил правильное произношение. Вы за две недели смогли победить букву Р? Ну, не я, Марина Гаврикова, она действительно гений. Ну, по факту, да. Потрясающе. Ну, я просто не знал, что надо как Л говорить. Я ее говорил горлом, ну, то есть, вот ра, -ра, -ра, -ра" там, внутри. Mm -hmm. ну, все, все просто. Это вот как раз. Люди, не испорченные образованием, иногда более свободны в своих изысканиях творческих. Но люди, испорченные образованием, они тот же путь проходят гораздо быстрее. Поэтому в, в плане музыки мне иногда не хватает музыкального образования, потому что я чего-то не умею, чего-то не знаю. Но иногда это работает на меня, потому что я не зашорен правилами, и я их благополучно нарушаю. Но вот в плане, в плане буквы «Р» знания оказались решающими. А когда же вы тогда работали уже на телевидении, вы уже выговаривали бакуэр? Ну, конечно, безусловно. Нет, это все э, произошло еще в Волгограде. Диктором я начал работать еще, по сути, э, в Волгограде, то есть я начал вот это. как это озвучивать. Да, это на, было на момент, какой радиостанции? Это было уже даже не на радиостанции, я работал уже как бы на фрилансе. Я тогда как раз начал заниматься плотным музыкальным проектом, который... Именно было вот авторским шансоном, мы начали ездить по всей стране, но ну, я попутно что-то там по просьбе своих друзей озвучивал иногда, когда было сильно надо. А потом вы переезжаете в Москву и связываете вашу жизнь с телевидением. Не совсем что же так. Изменилось? Я переезжаю в Сочи тогда. И еще два года благополучно живу в Сочи. Это самый такой был <laughs> замечательный период, потому что Сочи я люблю больше всех других прочих городов. А вот после Сочи, когда занимавшись уже музыкой вдоволь. Я переехал в Москву. Вот тогда, тогда, да, мне пришлось как-то переориентироваться. То есть до этого несколько лет подряд я жил ощущением того, что я музыкант, и это мой основной заработок. А когда я переехал в Москву, я понял, что не так просто здесь в Москве музыкой зарабатывать, а тем более шансоном, который здесь по сути никому нафиг не нужен. И в Москве шансон, это, пожалуй, самое непопулярное направление среди всей да, Потому что отъезжаешь 100 километров от Москвы, и там тут же... там Оценка меняется. Да, ты окунаешься в этот попсовый шансон по полной программе. Там самые два популярных артиста до сих пор, это даже три. Это Михайлов и Бублик. А здесь нет. Да, и я поэтому начал думать, кем же мне быть опять заново и решил вернуться в звукорежиссуру, устроился на один из телеканалов. Он тогда еще был телеканал «Подмосковье», ваши коллеги. Ну а сейчас это уже телеканал «360 да, градусов». Да, да, да. И я начал работать звукорежиссером, параллельно начал сниматься в кино. как-то так получилось, как-то так сошлось все в одну точку, что одни из моих боссов киношных пьянствовали с другими моими боссами, боссами телевизионными, ну, и как бы жаловались друг другу, что как сложно найти хороших специалистов. А моим боссом телевизионным ответили, что да у вас там вообще такие кадры, у вас там с режиссерами работают ведущие, которые у нас справятся, снимаются. Ну, так случайно получилось. У меня пригла при предложили вести программу уже на Подмосковье. Это вы сейчас про какую программу? Про утреннее шоу «Утро»? А, нет, это, на тот момент это еще были новости. А, я, еще я, новости. Да, я начинал, я, я да. начинал с новостей. Потом, да, потом это был запуск утреннего, утреннего большого прямоэфирного трехчасового, трех с половиной часового шоу. Это были адские, конечно, времена, когда мы спали там, по два часа, по сути, там, урывками. И в этот момент я вот на радио тоже Подмосковье, который сейчас, радио 1, я тоже параллельно начал вести свое двухчасовое прямоэфирное шоу. Это вот как-то так все параллельно начало. Ну, у вас какие-то разные программы на самом деле. И новости читали, да, новости вели. И это была утренняя программа. И это было «Осторожно, мошенники», где вы вот там всех разоблачали. Какой проект был наиболее любим, просто близок к сердцу? В этом смысле, к сожалению или к счастью, телевидение у нас в стране очень такой профессия такая очень сложная, и она на износ она там к сожалению на современном телевидении практически не ценится не человек как таковой да не какие-то вот чисто человеческие качества и ценности все современное телевидение в плане работы рассчитано на то чтобы выжить максимально из человека за, за за три года все что из него можно выжить и выкинуть но ну, это правда и такова реальность потому что слишком дорого по-другому Зарабатывать на телевидении по старой привычке хотят все, когда телевидение было одной из самых высокооплачиваемых э, сфер. Э, привычка осталась, а деньги ушли. И поэтому раб на работниках экономят как не в себя. К сожалению, про телек вот, другого сказать ничего не могу. А радио, когда я работал именно на, на радио Подмосковья, э, я работал под началом двух э, фантастических людей, Кирилла Миронова и Дмитрия Широкова, это старые-старые такие радищики, э, такие матерые, и э, им от меня было надо одно, чтобы было весело, и чтобы было два часа. И они сказали, делай что хочешь, но чтобы было круто. И мы реально делали, что хотели. Мы реально э, в эфире, вот в, этом, в процессе двухчасового шоу, мы, ну вот разве что не на ушах стояли. Мы приглашали гостей, у нас были музыкальные и поэтические программы, у нас были прямые эфиры с художниками, которых по радио, к сожалению, не покажешь. У нас даже не было прямого стрима, там, ну, грубо говоря, на тот момент. Было только вот АМФМ вещание, ну и потом в интернет мы выкладывали готовые программы. Вот эти два года, они, пожалуй, были, именно работы на радио, они, пожалуй, для меня были самыми крутые. Это вот то, что я действительно стеклотой до, до сих пор вспоминаю, как нечто вот волшебное. А есть кто-то из гостей, кто вас удивил более всего, или кто-то, может быть, запомнился чем-то? А, ну, запомнился точно. Этим гость не буду называть, чтобы не, не, не обижался человек, но он, наверное, знает свою вот особенность. А, человек занимается уникальной спортивной школой, а, причем, которой нет аналогов не то, что в России, но и в мире занимается с детьми уникальным видом спорта почему это боевое искусство аналогов нет он титулованный, перетитулованный там, на протяжении 15 минут только титул там, можно перечислять совершенно потрясающая методика совершенно потрясающая школа информации вот просто гора но человек абсолютно не, не говорящий и то есть он на все вопросы отвечал либо да, либо нет, либо молчал <смех> а два часа эфира впереди, это, ну это кошмар любого ведущего вот такой власть. И, конечно, это недоработка редактора была, который не понял, с кем мы имеем дело. Но бэкграунд у человека, ну то есть вот то, что он действительно делает в своем профессиональном мире, настолько удивителен и крут, что редактор не подумал о том, как он будет себя вести в прямом эфире. И отсутствие любого прямоэфирного или какого-то записного продукта, ни интервью, ничего просто вообще не смутило девочку, потому что очень уж хотелось этого гостя и вот здесь это был тяжелый эфир, <laughs> по, по сути, я уже начал, я просто полез в интернет, я находил информацию. То есть вы задавали вопросы и отвечали, я и даже, получали да или нет? Я даже уже не задавал вопрос, я просто констатировал факт, я говорю, вот, называл его по имени, вот сделали то-то-то в таком-то таком -то году, там, там, японцы попытались вы, выкрасть вашу там уникальную технологию, ну, условно говоря, да, и он такой, угу". Я говорю, а вот, э, вот в таком режиме прошел у нас весь эфир. И это, ну, по, по сути, да. То есть я как бы вот, озвучивал гостям на протяжении того Вот это я запомнил Зато вы этого гостя запомнили на это всю правда, жизнь. правда, да. Снег... это, это на всю жизнь запомнил. Да, есть да, да, это вот действительно ну, такие вот э, хорошие вещи. Они, они тоже были, были, их было много. Э, но они запоминаются меньше, потому что они как-то вот в один эмоциональный такой ком сваливаются позитивные. Ну, пожалуй, чем я по-настоящему горд, это тем, что у меня, допустим, в гостях были такие совершенно потрясающие люди, как Ахастахова, когда она была... Да, сути... она еще была неизвестной, да, не да. давала таких концертов. Да. Здорово. Да, у меня Вик Черенцовский, с кем мы до сих пор дружим, тоже совершенно уникальный композитор, певица и режиссер, да. она была у меня в гостях. И... Вот такими вещами я по-настоящему горжусь. Потому что были в гостях и звезды, но вот именно когда у тебя в гостях те люди, которые еще не стали звездами, и ты как бы э поговорил с ними ну совершенно по душам, вот это очень круто. Потому что я работал без, э ну, без каких-либо там сценарных по сути заготовок. То есть я вот, что называется, я садился, и как пойдет. Это, конечно, очень страшная такая история и не очень профессиональная, в том плане, что лучше подготовиться и переподготовиться, чтобы потом не выкручиваться в процессе эфира. Но именно вот эта история меня, она как-то заставляла по-другому себя чувствовать. То есть вот эта вот работа на экстриме, когда ты совершенно не знаешь, что тебе принесет эфир, мне было позволено это делать и я этим по-честному пользовался. Уж как получалось судить не мне, но суть потому, что мы продержались в эфире два года и продержались бы еще лет 10, если бы там не перестановки кадровые в управлении вот этой всей, всей кухней. Я думаю, что ну, вот такой подход тоже имеет место. Здорово, давайте послушаем вас. Да, давайте. Пожалуй, вот сейчас у меня как раз момент наступает, когда, когда я даже не знаю, что спеть потому что спеть хочется все и сразу, но так, так, так не бывает. Захлопнется дверь за твоей спиной Когда разрушенными все падут города Когда никто не вернется с победой домой Просто не скучай Когда останутся песни без радостных нот Когда настанет пора поменять номера Когда покажется дождь никогда не пройдет Просто не скучай на ее ресницах снег и восклицание Она сказала, все пройдет, вариантов нет. На ее ресницах снег и восклицание Она сказала, все пройдет, вариантов нет. Нет. Когда внезапно земля улетит из-под ног Когда само по себе станет трудно дышать И комом в горле оставленный в прошлом порог Просто не случай. Вино много и чем поговорить, и стерся грим, и осыпалась вся мишура, И больше никого не за что благодарить, просто не скучай На ее ресницах Снег и во взгляде лёд. она сказала, все пройдет вариантов нет, На ее ресницах Снег и во лёд. Она сказала, что пройдет. Вариантов нет. Вариантов нет. Вариантов нет. Давайте немного одни сегодняшние. Да. Вы ведете программу, которая называется "Полный абзац". Это такое очень яркое шоу, а важным и не очень важным, но всегда с юмором. Вот для вас "Полный абзац" это что? Для меня "Полный абзац" это то, что происходит в данный момент в мире, в жизни, но только с юмором. Ну, то есть как бы вот если ты смотришь эм, без юмора, то это уже не абзац, а созвучное а другое слово, не литературное. А вот если на все то, что происходит вокруг нас и с нами смотреть все-таки с какой-то изрядной долей юмора, которого мне иногда не хватает, конечно, да всем нам не хватает, то это получается полный анзас. Но на самом деле я веду две такие программы. Мы посменные, у нас большой, огромный состав ведущих, совершенно уникальных, совершенно потрясающих, с которыми ну лично для меня, там тоже, что называется, честь работать. Это и Миша Назаров наших. Э, наш генерал, наш генералиссимус и капитан Саш Карлов, который э, всем известен еще со времен там, э, золотого века русского радио что называется там, э, Саша, я вырос на, на, на, на, вырос на ваших песнях э, э, Лена Ой, наш совершенно потрясающий главный редактор и в эфире тот, тот самый случай, когда человек главред совершенно уникальный и в эфире она э, просто потрясающая божественная и Ирочка Лосик, телеведущая, телеканал Звезда, которая тоже совершенно интеллигентная, потрясающая, красивая женщина. Наша вечерняя команда вечернего абзаца, тоже совершенно потрясающие люди. Я вот, в данный момент, когда вы спросили, какой период был самый э, лучший, вот из всего того, что было в плане телевидения и э, именно в плане вот, визуального какого-то появления на экранах, вот самый лучший сейчас период. То есть вот такое удовольствие, которое я получаю сейчас от работы, несмотря на то, что это не, там, не федеральное телевидение, а программа про мошенников была как раз федеральная, то есть когда тебя каждую неделю показывают а, по одному из центральных каналов, это, конечно, круто, но именно вот по кайфу а, это вот сейчас. По кайфу я очень... Мне очень понравилось слушать вас подкаст слушать ваш подкаст «Делай дело». Есть, так, точнее, ну был такой подкаст, который назывался «Делай дело». Делай, очень, это... очень интересный проект о разных сферах бизнеса. Это так я чуть-чуть расскажу нашим радиослушателям. Разные абсолютно истории успеха, но самое главное, что когда ты прослушиваешь вот этот подкаст, там буквально 50 минут, да, то ты получаешь какую-то такую порцию мотивации, от которой тебе просто хочется взять, встать и начать что-то делать. Вот это очень важно, то есть тебе хочется создавать. Я не знаю, как вам это удается, вот удавалось это делать, но это... Это заслуга не моя, это заслуга гостей, потому что действительно гости были, которые у нас были в эфире. Да, мы действительно рассказывали такие истории успеха, именно вот каких-то стартапов, истории успеха и прочее, прочее. И действительно подбор был гостей совершенно замечательный, уникальный, это первый и плюс... Uh, ну, моя далекость от любого бизнеса, я в этом отношении, я uh, uh, трус лентяй, <поэтому>, поэтому бизнес это не моя история. И меня искренне восхищают, восторгают люди, которые не учились бизнесу, там, никогда им не занимались, а там столько историй успеха, когда во время пандемии человек от безысходности на последние деньги с кредитной карты покупает отрез ткани, начинает что-то шить uh, сам дома, просто чтобы занять руки, чтобы не сойти с ума. И у него получается настолько круто и хорошо, что он выставляет фотографии в социальные сети, и тут же э, знакомые друзья э, начинают просить шить что-то подобное. И у человека бизнес э, фактически стартует вот за два-за три месяца, достигает объемов, ну, если не промышленных, то, по крайней мере, такого хорошего, уверенного крафта хэндмейда, да, именно такого э, серийного, по, по большому счету, если как бы серийный хендмейд, э, можно, э, если можно так сказать. Истории действительно потрясающие, и они на меня действовали примерно так же вот именно во время записи этих подкастов. В данный момент подкаст принадлежит проекту Invoice, в котором я тоже сейчас работаю именно как диктор. Сейчас мы, кстати, вот сегодня прям буквально взяли какую-то очередную премию за, именно за наш проект, какая-то интернет-премия, интернет интернет-успеха, интернет-чего-то там а сегодня будут наши представители у меня эфир, я, к сожалению, не попадаю на церемонию обручения, но вот сегодня наши коллеги будут получать эту награду. суть проекта заключается в том, что мы берем большие, длинные, глубокие статьи периодических изданий, адаптируем, переписываем их, у нас есть целый штат авторов, и мы, как дикторы, у нас тоже штат потрясающих дикторов, мы озвучиваем эти статьи. Это сделано для того, чтобы у тех людей, у которых мало времени, нет возможности читать там за рулем, допустим, да, или как-то чтобы могли прослушивать и, и не просто новости, которых вал и можно поставить радио, а именно глубокие такие вот периодические статьи, которые в глубокой периодике, в большой периодике, там раз в, там, в неделю и раз в день появляются. И подкаст «Дело и дело» как раз именно проекту Invoice принадлежит. Сейчас он поставлен на паузу, потому что мы поняли, это был именно аудиоподкаст, то есть мы настоящий классический бритиш-бибисишный подкаст, да? но мы поняли, что без картинки нам самим немножко неинтересно, нам интересно и показывать людей. И в данный момент как раз мы готовим к перезапуску этот подкаст, уже в видеоверсии, то есть это будет уже видеокаст. Ну, когда перезапустимся, пока непонятно. Но надеюсь, что перезапустимся, надеюсь, что мне опять эту вот честь доверит вести дальнейшие выпуски. Удачи вам, это очень классный Спасибо. проект. Я послушала там все выпуски, и мне... на меня очень сильно подействовало. прям Спасибо. Захотелось что-то идти делать. Очень мотивирует. Спасибо. Как вы считаете, Павел, можно ли творческому человеку в современных реалиях Набрать аудиторию и получить признание без активности в соцсетях и без рекламы в интернете? Нет, нельзя. Без активности, в принципе, без активности хоть где-нибудь, это невозможно. Разные вещи хоть где-нибудь в соцсетях. А... Или сейчас активность, она обязательно должна переноситься на соцсети? А вот тут, на самом деле, все очень просто. Если ты каждый день будешь выходить, ну, грубо говоря, там на Арбат и брать с собой там, гитару и каждый день петь, то рано или поздно, ну, прям вот каждый день, и прям вот, вот что называется, без выходных и, и праздников, рано или поздно тебя запомнят люди. Ну, то есть, если ты действительно что-то стоишь. А если ты будешь каждый день по, по, по несколько постов там, в день в социальные сети выкладывать, тебя тоже рано или поздно запомнят. Тебя запомнят система, тебя запомнят люди. По сути, да, вот в чем подвох вашего вопроса, вы спрашиваете, можно ли достичь какой-то популярности без социальной активности. Потому что социальная активность в соцсетях равно социальная активность на улице а в, там, во время мероприятий, там неважно, там по Да, не либо. могу с вами не согласиться, да. Это э, действие в соцсетях равно социальной активности сейчас. Потому что жизнь у нас, она, она как бы, ну, уравняла вот Да, чуть-чуть перешла, да. да. Не в жизнь, а в соцсетях. Да, да, да, да, верно. И, реале, да. И поэтому, конечно же, нет, невозможно. Можно ли чем-то заменить? Можно ли это заменить просто тупой рекламой, купленной за деньги? Конечно, можно. Но э, все-таки в этом отношении без социальной активности достичь популярности сложно, если ты будешь, допустим, ну вот последний человек, который без социальной активности, э, ну, по крайней мере, двусторонний достиг популярности, э, это был Пелевин. Но опять же, тут да, как бы надо понимать, что все-таки социальная активность, он транслятор, он, э, он не, как бы не в режиме диалога взаимодействует, а он все-таки транслятор. Вот он последний. Был после него еще некий персонаж, Петя Навич, который якобы купил что-то где-то, там и в соцсетях, там и, да, и люди его услышали и поняли это, это все вранье. Проект был полностью раскручен Яндексом, проплачен за деньги. ну то есть, как бы, да, то есть вот, Это последний такой иллюзорный там, пример, который якобы нам пытались продать как естественный какой-то вот путь развития в соцсетях. Фигня это все. Последний был Перевин, который без всякой активности именно социальной, без двусторонней активности. Действительно, ну просто вот прошел путь от абсолютно неизвестного автора до ну, одного из. Самых продаваемых да. и читаемых. Да. Хорошо, тогда такой меня еще вопрос действительно интересует. Что бы вы посоветовали тем молодым людям, которые бы сейчас хотели как-то быть увиденными, услышанными, стать блогерами, возможно, но, к сожалению, не знаю, с чего начать и в каком именно направлении двигаться? Да я сам не знаю, с чего начать. Я все еще живу в концепции, вот когда я вырасту. Я всегда считаю, что главное двигаться. Вот что, неважно в каком направлении. Правильно, неправильно, главное двигаться. Вот тут самое главное это движение. Вот вы сами дали совет. Самое главное. Главное двигаться, главное не сидеть на месте. Действительно, по большому счету это самое главное. Ну, поменьше бояться, поменьше лениться. Это ну, лично мой совет, это то, чего я бы сам хотел бы делать поменьше. И это действительно важно А все остальное, как сердце, подскажет Здесь важный момент Когда ты начинаешь что-то делать Очень много критики появляется вокруг И баланс между прислушиваться к тому, что тебе говорят И не слушать всякую фигню, которую тебе говорят Вот Найти этот баланс, он mm -hmm. очень важен и не слушать вообще никого и гнуть свою линию, это тоже, конечно, вариант, но это путь... Но иногда это прокатывает. Иногда прокатывает, но этот путь полной боли. А тут, если боли не боишься, вперед, что называется. А вот все остальное, вот баланс найти между прислушиваться к тому, что тебе говорят, и не слушать то, что тебе говорят, вот этот баланс, он очень важен. Как вы считаете, успех это везение или все-таки работа? Это процентов работы и 1% ведения. Я отношусь к тем людям, которые считают, что вдохновение это отмазка для ленивых. Ну честно. То есть, как я пишу песню? Иногда я могу, конечно, что-то мне стрельнет в башку, там, какая музыкальная фраза или там строчка стихотворная, и я из нее могу там что-то размотать толковое. Но иногда я просто сижу, работаю с инструментом, там, репетирую что-то, там какие-то вещи придумываю. Абсолютно осознанно, то есть сел на попу ровно и занимаешься. Не, не каждый раз ты пишешь песню, безусловно, но а, большинство песен пишется именно так. То есть сел и работаешь. Это правда. Спасибо за такой очень правильный совет. Давайте вас послушаем. Да. <плодатый> uh, у нас еще будет какая-то часть разговорная, или мы на это Нет, нет, мы уже практически с да. вами подходим к финалу нашей да, беседы. Тогда я спою напоследок одну из дошло да одну из самых новых, самую новую песню, которой я очень и очень горжусь, и которую стараюсь с поводом и без повода всегда исполнять. Эта песня на берегу. на берегу, снова наступит май, я тебя берегу, ты меня забывай, мы встретимся на берегу, будем встречать рассвет, я тебя берегу, ты меня больше нет. Ты это пройдет Не последний, не первый Поперечь свои нервы А пока наоборот Не осталось ни слов, ни признаний А вода точит камень День за днем успокоится память И уже не соврет Ты губу, меня забывай I'm на берегу снова наступит май я тебя берегу и меня забывай мы встретимся на берегу будем встречать рассвет я тебя берегу Мы встретимся на берегу но наступит май, я тебя берегу, И меня забывай. все-таки на берегу скоро наступит май можно получить от вас какой-то совет как в сегодняшних реалиях оставаться позитивным с душевной гармонией внутри как это сделать да черт его знает как я сам человек не позитивный когда все думают что я веселый шутник это не так на самом деле я грустный депрессивный человек который шутит только для того чтобы не сойти с ума и веселит остальных людей тоже по этой же причине Верить, наверное, верить, верить в то, что, во-первых, что все происходит правильно. Как человек, имеющий доступ к определенному ряду информационных потоков, я точно могу сказать, что все, что сейчас происходит, происходит правильно и неизбежно. И верить в то, что все правильно, это первое, и верить в то, что все закончится. Это тоже абсолютно, абсолютно точно И тогда, когда ты веришь Это то, о чем я говорил в начале нашего эфира Вера, это как раз то, что должно быть всегда А уж в какие-то сложные, трудные времена Это тем более И я сейчас не только и не столько про веру в Бога А вера в принципе хотя бы во что-то Потому что вера сама по себе, она же, она же разная, но она при этом всегда вера. Кто-то верит в Бога, кто-то верит там, во Вселенную, кто-то верит в себя, кто-то верит в государство, кто-то еще во что-то. Но вера обязательно должна быть. И не слепое верие в то, что кто-то придет и за нас какие-то проблемы решит. А вера именно в то, что мы все сможем, все преодолеем. Так случилось, что как раз именно эту веру больше всего-то как раз обеспечивает вера в Бога. Поэтому здесь я как раз, ну что называется, не смогу поспорить. Но если у вас хватает мужества и сил верить в себя, в собственные силы или еще во что-то, и вам это помогает, то, ну, значит так, дай бог, чтобы оно так и было. Но вера, как таковая, она всегда должна быть. Спасибо вам. На этой позитивной ноте мы подходим к финалу нашей с вами беседы. Напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня был музыкант, телерадиоведущий, блогер Павел Русский. Русский — это настоящая фамилия, а не псевдоним. Фамилия, наверное, такого человека с широкой русской душой. Вот я бы так сказала. Спасибо вам огромное, Павел, за то, что вы пришли. Было очень приятно с вами побеседовать. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания, уважаемые радиослушатели.